Всем привет! Один из подписчиков нашего телеграм-канала задал хороший и вполне популярный вопрос, как правильно располагать антенны на пульте управления дроном, для больше устойчивого сигнала передачи изображения и дальности полета. Поэтому мой мешок с костями решил сделать этот короткий, но вполне интересный ролик. Пожалуйста посмотрите его до конца и поставьте лайк, хотя бы мне за работу по озвучке. Заранее спасибо вам, человеки. Итак, давайте переместимся на наше вымышленное поле вместе с пультом и дроном. Представим себе, что мы уже взлетели и дрон отлетел от нас примерно на 200 метров и поднялся на высоту 60 метров. Для того, чтобы сигнал был стабильный. Ваши антенны на пульте управления должны всегда быть расположены максимально параллельно антеннам, установленным в ножках двух передних лучей дрона. Чем ближе к вам дрон, тем рекомендуется выше поднимать антенны. Чем дальше дрон от вас, тем ниже или перпендикулярно вашему пульту управления. Никогда не направляйте антенны на пульте кончиками вперед к дрону, это неправильное расположение. Сигнал будет слабым. Подобное расположение лишь удобно тогда, когда дрон завис над вами. Но я рекомендую вам человеке никогда не зависать дрон над вами, правильно будет отлететь хотя бы на сто или 200 метров и уже подняться на максимальную высоту. Если подвести итоги, то антеннами на пульте необходимо управлять, двигать руками, регулярно во время всего полета вашего дрона. И не забывайте. Что никогда не залетайте за дома или деревья, сигнал будет потерян или очень слабым. Спасибо за внимание, человеки. Не забудьте подписаться на канал этого мешка с костями, поставите ему лайк и заходите в наш телеграм-канал. Все ссылки будут в описании.